кажется, что есть какое-то общее нынешнее разочарование и что вы с этим делать? Как не опустить руки в такое тяжелое время, когда с одной стороны репрессии, с другой стороны ковид, запрет на перемещение? Слушайте, но на самом деле читать историю, жизнь несправедлива, но прекрасна. Это не самые страшные времена, которые переживала наша планета. Были вещи пострашнее. И на самом деле мы знаем из учебников истории, что всегда вот такие темные периоды, они заканчивались чем-то прекрасным, позитивным. Например, Вторая мировая война, она научила нас правам человека. Я напоминаю, что до Второй мировой войны, например, ну, права человека, тех же самых индусов, которых канализировали англичане, их просто за людей не считали и стали вообще с правами человека считаться именно после второй мировой войны, то есть я уверена, что вот такие кризисы, которые проходят человечество, они дают что-то новое и что-то правильное. То есть я не считаю, что э, теперь мы все будем, так сказать, э, рабами министерств здравоохранения, что нас э, в нас чипируют и все такое. Да? я считаю, что мы преодолеем этот кризис. Человечество всегда свои кризисы преодолевало. И Если смотреть на большую глобальную перспективу, да, то я считаю, что сейчас, конечно, демократия в кризисе, но это нормально, потому что ни один нормальный организм не развивается без кризиса. Посмотрите на человеческое существо. Да? Мы все время в каких-то кризисах, мы выходим из них и становимся сильнее, умнее и все такое. Поэтому я просто уверена, что сейчас мы живем в время трансформации, и эта трансформация приведет нас на новый этап развития. И вчера мне очень понравилось выступление в панели Александра Морозова, Марии Снежной. Она говорила про молодежь, которая совершенно у нас потрясающая, с демократическими взглядами. Я смотрю на своих старших детей. Они мне безумно нравятся, это люди будущего. Они намного лучше, чем мы. И это наша надежда. Я считаю, что э, Россия, она все равно достигнет э, демократии, потому что у нас вот такая молодежь. И она активна политически. Да, ее сейчас уничтожают как могут, но э, я считаю, что вот сейчас наша задача всеми силами помогать, в том числе э, и тем людям, которые вынуждены активисты уезжать из России, и молодым людям, ну и пожилым. Всем надо помогать, конечно. Но вот этот пассионарный запас, Активистки. Мы должны его сохранить, потому что это будет именно та сила, которая будет способна к демократическим изменениям в случае краха путинского режима, который рано или поздно закончится. Как 2021 год подходит сейчас уже к концу? И как меня, менялись, значит, менялась динамика гражданской активности в России в условиях запретов, Это снижение? Или осталось на том же уровне, несмотря на то, что... Вы знаете, хороший вопрос. Хороший вопрос. Я вижу два тренда. Первое – это, конечно, некое снижение гражданской активности по естественным причинам, потому что ковидные да, ну, ограничения, они есть объективно. С другой стороны, конечно, мы видим новый такой тренд в активизме – это антиваксовское движение, которое набирает обороты. И я пока не берусь давать ему оценок, потому что, с одной стороны, это, конечно, движение ну, за свободу. С другой стороны, некоторые представители этого движения откровенно пугают. Как бы наиболее такие радикальные высказывания, я их считаю просто антинаучными. Но опять же, во что выльется это антивакторское движение, которое идет по всему миру, пока что еще непонятно. И на сегодняшний день в России оно набирает довольно серьезные обороты, вы можете это наблюдать, я думаю, что это любой аналитик вам скажет. Но из такого нового неприятного, что я вижу, это то, что власть научилась дискредитировать активизм. То есть митинги в основном теперь разрешают довольно одиозным людям, да, и нормальному человеку, например, Идти на согласованный митинг за все хорошее, но вставать там рядом с каким-нибудь Сталиным, да, сталинистом, э, с этим портретом Сталина, да, это еще надо как бы очень сильно подумать, да, стоит это делать вообще или не стоит. Так что э, тренды пока что не очень э, э, такие веселые, потому что я сейчас наблюдаю некое снижение, но есть и хороший тренд. Активизм не убит. То есть, несмотря на пандемию, активизм продолжается. И у нас две шикарные победы совершенно в Башкортостане – это защита Куштау, горы Куштау. И прекрасная организация Башкорт, которая защитила и, Куштау, и гору Куштау, и озеро Тепло – это просто моя любимая организация, которая, к сожалению, сейчас признана экстремисткой. И, невзирая на пандемию коронавируса, активисты в России, даже в регионах, умудряются побеждать. И это дико круто, то, что активизм все равно не прекратил свое существование, всех в асфальт не закатали, несмотря на то, что э, цена протеста за последние 15 лет значительно выросла. А может быть, какие-то новые формы активизма? Вы знаете, ну, на сегодняшний день, конечно, очень много всего перешло в онлайн-акции. Да? То есть каких-то таких уж совсем принципиальных новых форм, я думаю, уже все изобретено до нас. Но были очень красивые такие правозащитные компании. Мне очень понравилась компания в поддержку Юли Галяминой, которую удалось отбить от тюрьмы. И эта компания велась просто по всему миру. И поскольку это было самое такое ковидное время, то компания «Велась» просто брали вот такие маленькие листочки формата А4 и на разных языках, вот где человек находится, на том языке он писал слово «свобода». И это было очень красиво, то есть была видна именно международная поддержка. Я думаю, благодаря этому удалось сделать так, чтобы Юля все таки не попала в тюрьму. Вот эта компания мне прям очень понравилась, я в ней приняла участие, она была эффективная. Она была красивая, такая, такой витамин солидарности.